Ребята, это опять скрипун. Показываю. Мы приехали, конечно, не за этой рыбой, но рыба это очень вкусная, можно и тушить, можно и жарить. Можно и коптить, кто-то коптит. Единственный минус этой рыбы. Даже минус для рыбака. У ней есть очень острые плавники. В каждом плавнике у ней шип. И будьте аккуратны с выводом данной рыбы. Если шипом она... Вот я показываю у ней шип. Вот. Шип боковой и шип верхний. Два боковых шипа. Вот она лежит на плавниках, вот здесь находится. И на верхнем плавнике шип. Шипы, как иголки, то есть рыбу нужно брать аккуратно, иначе вы пораните себе руки. Отпускаем.